Всем здорово, 5000 долларов, мы моментально меняем это. Давай на м И это CSGO Run, вернулись времена, когда мы просто разрывали ран своими жесткими ставками. Давно тебя не было в уличных гонках. Заходи, сука! Нам сейчас очень повезло, потому что мы вошли, и тут были кэфы 1 1, 1, 1, 1, и тому подобное, поэтому мы залетаем сразу, я даже, наверное, сделаю немножко по-другому. Макс, цена, давай поставим 500, купим вот эти перчатки, если я успею, то мы сейчас залетим на двоечку. Мы не залетели на двоечку, к сожалению. Блин, вот я просто провафлил, и смотри, сейчас коэффициент будет не 2, он сейчас будет 5, 6, 10, 99, 9, а не знаю, 100, тысяч. потому что, блин, я просто не успел кайфа 1, 1, 1 и вот изи прочитать. Кстати, можете играть так же, как и я, но не внося своих денег, потому что в прикрепе будет мало того, что халявная ссылка, так еще и халявный промокод. Переходите, вводите промик и фигачки на крэше. Краш — это когда игра вылетает. Ну, я заванговал X6, просто по той причине, что, ну, вот, 1-1-1, X7 зашло, ну, как бы, да. Попробуем сразу залететь на опасный коэффициент X5. Можно сделать а, с 500 долларов 2500 баксов. Ну, то есть, по факту, в рублях, конечно, посчитать просто астрономические суммы, но можно попытаться, и БКФы тут были 1 1 1, 1 если сейчас залетит пятерочка, будет просто шикардосно. Будем надеяться на пятерочку, на пятерочку, трамвай пятерочка, я даже, знаешь, забирать не буду, вот. Ну кажется, что он сейчас упадет, но попробуем до пяти добежать. Не, все-таки вот очко, очком чую, что что-то неладное творится и вот по факту сделали X3, на X3 забрали, то есть фактически. Ой, блин, можно было в принципе дойти Меня даже кстати лайкают, смотри ка чё. О, человек, вот как в старые добрые времена узнают и приятно Так, мы сейчас вот это дело сделаем на 1.2 Кстати, всем советую, кто будет играть По халяве, не по халяве Самый сейвовый коэффициент вообще можно на 1.01 лобануть Просто смотри, за секунду мы сделали По факту ничего мы не сделали я хотел на 1.2 поставить. 1.2 это самый сливовый коэффициент. Я хочу поставить на него, но почему-то на 1.0.1 залетело. Но не, на самом-то деле мы бы бустанули 10 баксов. Это 700 рублей. Это за миллисекунду, просто за миллисекунду. За миллисекунду получили 700 рублей. Чем больше ставка, тем, соответственно, больше выигрыш. Вот как я вам завидую? Реально, есть промик, можете попытаться поднять денег. Вот если бы то время, когда я начинал заниматься ютюбом, когда у меня не было денег. Вот, ну, реально, не соврать. А, это относится не только к SGO Run, кстати, мы выиграли? Мы выиграли плюс 200 баксов. Я бы прям фармил эти промики и не брезговал переходить и пробовать заработать. Даже если, не знаю, тут халява с депом или без, ну прикинь, ты выиграешь тысячу, Закинь 100 и выведи 1100. Ну ты в любом случае в плюсе будешь. Поэтому, ребята, все-таки советую вам попробовать. Блин, можно пацанов лайкать? Что это такое? Это минус жизни? Что это такое? Немного. Не понимаю. Ладно, еще раз 1 и 2. Вот сейчас почему-то мне страшно. Просто по той причине, что давно не было единичек и может быть, блин, не повезет, не фартанет, Нужно, наверное... Ну ладно на на x2 пойдем. На x2. На x1.2. Неплохо, слушай. Уже с 1400 плюс 400 баксов мы сделали. Это где-то 4 на 7, блин. Сложные такие цифры. Ну, короче, больше, чем 25 тысяч рублей. Ну, то есть много денег. И я думаю, это и так все без меня понятно. А мало того, у нас изначально было 5 тысяч долларов. Сейчас мы сделали еще 1,2. И мы сделали кихабару. Что пишет в чате? О, человек. Передавайте привет, кстати, когда меня будете на каких-то сайтах. Видите, чат есть. Я открою. Почему ты такой конч? Понятно. Но это не привет. Но это чисто вот подписчики меня так любят. Ладно, 1,2 пробуем, оно должно где-то соскочить. Я думаю, крайняя ставочка сейчас э, будет, и потом будем ждать. Выжидать коэффициент 1, потому что он дол должен все-таки 1 вылететь. Уже с 1400 мы долбанули. По факту это с 500, потому что все-таки изначально ставка 500 была, а сейчас уже 2,300. Это все в долларах. А что можем за эти деньги купить? 5, э, подожди, стой, у нас в общем 7,7,400. Ну то есть как минимум, да, если измерять все в драгонлорах, почти 2 драгонлора у нас уже есть. Круто. 112. Дел ставим, будем пробовать поднимать второй. крэш, это, конечно, хорошо, но все-таки есть режим дабл. Мало того, конечно, можно еще и в PvP залететь, и на матчи ставочку сделать, которых почему-то тут нет. CS Go Run, почему нет матчей? Вот в чем вопрос? В крэше они поставили максимальную ставку 4000 долларов, если мы сейчас здесь поставим... Ну да, ставку сделать не удалось, потому что максимально 4к баксов и типа поставить нереально, насколько я понимаю. Даже давай еще раз попробуем. Вот я не понимаю, откровенно говоря, для чего они сделали максимальную ставку 4000 баксов. Вот были времена когда мы по 20 тысяч долларов ставили. Сейчас просто не удается, по той причине, что это 4000 блин, долларов. Ну, ладно, возвращаемся к крэшу. Опять, минимальное 500, и просто сейчас будем с пятихатки поднимать. Вы не выбрали. Как не выбрал? А, ну да, не выбрал. Бывает, в принципе. А, давай сразу закупим много-много всего подтвердить. Вот. И вот этим сейчас будем рисковать. Вопрос в том, что давно единиц не было. Конечно, можно для интереса поставить на, допустим... Хотелось бы, конечно, троечку поймать, и вот почему-то у меня вот такое желание поставить на x3. Вот давно не было единицы, я понимаю, что скорее Устроенка единица. Ну, хочется поймать x3. X3, напомню, мы уже брали. Сегодня это от... Блин, полторы тысячи баксов. С 500 долларов по факту. То есть больше, чем 140, мы 140 тысяч рублей мы получили по факту с 30к. Ну, как бы круто. Будем пробовать рисковать, а на крайняк есть Dragon лор. тем более, давно не было таких ставок, именно. Будем пробовать. Блин, поддержи лайком, потому что осуждая вот это вот, это нельзя. Потому что все-таки, я думаю, многие помнят времена с CSGO Ураном, когда, ну, реально мы по 20 тысяч баксов просто ставили. А я сейчас слил немного. Ну, как немного? Много. А хочется поймать X, чтобы купить все предыдущие сливы. И X4. Если сейчас X4 ловим, это будет. Так, что мы в районе 500 баксов поставили? Это будет почти так. А я туплю. А 1000, 1600 долларов. Все верно, 1600 баксов. Подожди, 4 на 5. 2000 долларов, я дебил. Ну, окей, давай попробуем побольше кф половить. Но на всякий случай у нас, конечно, есть драгонлор, но я им рисковать вообще почему-то не хочу. Ну, понятно, почему что ДЛ. Вот коэффициенты пятерочки были давно. Но, блин, тут смотри, 15, 5, 7. Попробуем все-таки словить большой кф. Х5. Вот, блин, последний шанс, потому что ДЛ я так рисковать все-таки не буду. Можно все-таки рискнуть и войны. Х 2 сделать и получить 8000 баксов. Но мы уходили в плюс, и что-то я э, начал заниматься какой-то откровенной 500 долларов ставить на X5. Это, конечно, фактически очень сложно поймать X5, а еще и на такой сумме. Ну, будем надеяться. Вот что-то мне кажется, что сейчас оно где-то здесь крышница почему-то. Слушай, давай заберем X2. Я, да, я очканул. У нас, кстати, АВП фейт. Ну, и по факту-то плюс 600 долларов у нас есть. Вот о чем я, кстати, и говорил. Ну, да, нужно было ловить X5. Ну, стало страшно, честно. X2 поймали и нормально, так сказать, засейвились. Так, ну, X10, нет, ловить X10 на вот такой сумме, ну, ну, 9000 баксов был. Ну, кто же знал, что будет такая история? Чё там пишут? Реально, вот раньше стоял по 20 тысяч баксов и писали, ой, человек, человек, сейчас мало типа. Ну, вот реально мало пишет человек. Осуждаю. Кстати, это тоже мы осуждаем. Вот просто представить на x40. По факту можно даже в скинах смотреть. x40 это 40 фейдов, сейчас 50 фейдов, сейчас 60 АВП фейдов. Блин, ну... Я очень хочу когда-нибудь такой коэффициент словить. x86. 86 АВП градиентов бы сейчас было. Нет, конечно, очень жестко. Сейчас, кажется, будет слив. Попробуем долбануть. Просто поставим x 2 Я попробую словить хотя бы х1,5. Но он сейчас должен крашнуть, мне кажется. 1, 1, 2. Я не успел, блин. Я вот нажал, и оно... А, ну, это Это очень страшная история, конечно. Ладно, будем адекватно к этому всему подходить. Я хочу поставить в конце этого ролика война x 5 попробовать. Давай еще x 2 нож. Почему оно не залетает? Что такое? А, ну окей, хорошо, что не залетело. А, 1, 12 было. Будем пробовать дальше. Будем пробовать дальше. У нас... Если залетит X2, все-таки будут хоть какие-то деньги, потом хочется мне рискнуть воем. Ну вот реально, в конце этого ролика даже вой поставить там на X10. Попробовать, а почему нет, а вдруг 10 воев получится взять. Ну X2, давай, я не буду нажать кнопку забирать, не буду нажимать. Давай X2. Ну на, все, X2, хорошо. С 300 баксов X2 сделали, получили 700. Вот вообще прям сок. Мы в любом случае в плюсе. Блин, давай еще раз X2. Просто попробуем максимально раз поймать X2. Насколько это возможно. Ну, блин, такие, конечно, кэфы сейчас летят, что... Короче, я хочу под конец этого ролика реально рискнуть. 2000 баксов. Давай, 2 ВП принца я поставлю. Ну, сейчас вот ставка пройдет. Хочется сделать X25. Вот э, просто попробовать, а почему нет? Давай поставим АВП принц на 25, а вдруг реально получится? Кто не рискует, тот не пьет. Кстати, не советую пить, давно уже не пил. Ну ладно. У нас АВП принц, закаленный в боях, можно 25 АВП принцев выбить. Вот насколько это реально выиграть 25 АВП принцев? Даже, да блин, я на 5 же заберу, я же очкану. Ну, дошло бы она хотя бы до двух, и уже было бы круто. Не, я все-таки, я, я все-таки просто смотрю, как эта история идет, и тем временем у нас уже есть 7400, снова. Ну и она, конечно, побежала, блин. А по факту, есть что-нибудь за 7400. Но самое дорогое, АВП Драгон Лор. Я хочу поставить М. Эм Я хочу поставить М-ку. Эм Давай 2 эмки купим. Два <с> воя, круто. Кто меня просил, блин, это делать? И сейчас бы реально было 25 принцев. Просто дачка ну бывает. У нас две Мки эм вои есть. По факту плюс 2000 баксов, либо же 140 тысяч рублей. Ну да, 140 к у нас сейчас плюс. Было бы 25 принцев. Давай сейчас сделаем немного по-другому. Я поставлю коэффициент x15. А реально ли словить 15 воев? Просто хочется попробовать словить. Реально, что Такое, 15 воев, все, сейчас я точно не буду забирать, это конец ролика, его хочется сделать прям максимально интересным, лишь бы не было единицы, конечно, это так глупо после такого высокого коэффициента ставить на, на еще один большой коэффициент, ну чем черт не шутит, пробуем, x15 я сейчас не буду забирать точно, это последняя ставочка, ну предпоследняя, хочется сделать две ярких ставки Два воя пролетело, ладно, давай x15, еще крайняя ставочка, и а вдруг? А вдруг залетит? И по 15 воев словить, ну это конечно, это очень жестко будет, 40-30 тысяч баксов. Я вот в это не верю. Просрал 25, и ну, конечно, очко. В любом случае ролик получился яркий, всем огромное спасибо, ссылочка на сайт будет в прикрепе. С вами был человек всем спасибо, всем пока.